Построение угла, равного данному. Задача. Отложить от данного луча угол, равный данному. Пусть дан угол с вершиной А и луч ОМ. Построим угол О, равный углу А, так, чтобы одна из его сторон совпала с лучом ОМ. Проведем окружность произвольного радиуса с центром в вершине А данного угла. Эта окружность пересечет стороны угла в точках B и C. Построим окружность с центром O радиуса AB. Она пересечет луч в точке D. После этого построим окружность с центром D, радиус которой равен BC. Окружности пересекутся в двух точках. Одну из этих точек обозначим буквой E. Проведем луч ОЕ получили угол МОЕ. -E. Докажем, что угол МОЕ -E искомый. Рассмотрим треугольники АВС и ОДЕ. Они равны по третьему признаку равенства треугольников. У них соответствующие стороны равны по построению. Поэтому углы ДОЕ -E и BAC равны, то есть построенный угол О равен данному углу А. Начертите тупой угол с вершиной D и постройте, равный ему.